Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars выполняя простые задания. Этот токен мы сможем продать в июне, когда откроются торги, плюс будет доступен фарминг памп. Пока что выполняем задания, за регистрацию TelegramBot дают 1000 монет, за два задания выполняется один раз, остальные можно делать каждый день любой на ваш выбор, все подряд Задание к выполнению не обязательно. Что хотите, то делайте. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию в описании под видео. Для мобильных устройств сканируйте QR-код. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата. Другие функции биржи доступны без КИС. Проходим регистрацию, авторизовываемся. Все, пользуемся биржей. У каждого задания есть своя инструкция. Заходите выполнить. Переходим на вторую страницу, где есть описание. У меня есть 4 видео с обзорами по выполнению заданий. Депозит. Нужно делать только в криптовалюте. В какой и откуда. Два видео в описании. Как выполнить задание. Депозит, рейд, своп, 10 дайсов, фарминг. Два видео, ссылки в описании. Twitter отключен, ВК отключен. Facebook. вроде бы работает у кого. Не заблокирована социальная сеть. Выполняйте задание. Содержание поста вы найдете в описании. Еще что-нибудь от себя добавляйте каждый день. Снимайте видео для YouTube, TikTok при желании и возможности. 10 сообщений в чате, вот здесь, на тему криптовалюты, общайтесь, 10 сообщений набирайте, заходите сюда, жмете, проверьте, получить. И проверка других пользователей. 100 монет, каждое проверенное задание другого участника, по 12 день, 1200 токенов дополнительно, вам на баланс. Здесь баланс аэрдропа, ближе к торгам, откроет вывод на основной баланс. Будет активна кнопка. Пока что, пожалуйста, подождите. Все задания выполняются легко. Зарабатываем, пока есть возможность, как можно больше монет. В июне будем продавать. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.